Магазин Мототек представляет модель 2013 года, которая называется Falcon Speedfire. Модель оснащена двигателем 250 кубов. Двигатель верхневальный, он имеет порядка 18 лошадиных сил. А также уже стоит водяное охлаждение с кулером и есть сразу окно под масляный фильтр. Также имеет двигатель еще и кикстартер. Мотор оснащен коробкой пятиступенчатой, классической. Первая вниз, остальные вверх. По передней подвеске установлена вилка перевернутого типа. Она сразу же идет с регулировкой жесткости. То есть каждое перо регулируется. Это очень удобно. По поводу тормозов Установлено два дисковых тормоза, суппорта четырехпоршневые, диски радиального крепления. На тормозной ручке сразу есть регулировка. И на ручке сцепления также сама есть регулировка. Сзади установлен моноамортизатор, который работает через систему ProLink, то есть прогрессивная подвеска. И также стоит сзади дисковый тормоз, однопоршневой суппорт. Мотоцикл двухместный, предназначенные ножки для заднего пассажира, также саморучки. Он очень удобный, посадка удобная, большое водительское сидение ну, Для заднего пассажира не очень большое, но удобное По поводу приборки На приборке есть все, есть датчик уровня топлива Тахометр, спидометр, пробег, заряд аккумулятора Также показывают передачу Ну и все остальное, повороты, нейтральное положение. Классное освещение. Стоят две фары с галогеновыми лампами. У них есть и ближний, и дальний свет. Повороты диодные. Также само сзади установлен диодный стоп-сигнал и диодные повороты. Кстати, сзади стоит покрышка 140-я по ширине. Да, мотоцикл сразу оснащен сигнализацией. То есть есть и как охрана, и также же самоавтозапуск.